Ну и заключительное видео Про курорт озера Шира Будет отсюда, с речки Уса Где мы уже успели намазаться грязью Поставили баню, в ней мы помоемся Ну, от грязи отмоемся А потом в речку занырнем Короче, вкратце, очень быстро хочу вам сказать Плюсы и минусы Дорога, питание, проживание Короче, от Новокузнецка до Кемерово Дорога замечательная, двухполосная, гонишь 140 От Кемерово до Ачинска Дорога двухполосная, однополосная Короче, друг к другу навстречу едешь Ехать там очень Хреново, потому что очень много фур Обгонять тяжело От Ачинска до Назарова, до Шарыпова Дорога так себе, знаете Как по кочкам подскакиваешь иногда бывает ну кое-где ремонт дороги идет ну В целом терпимо, пейзаж до Шира Офигенный, просто нам понравилось Очень сильно, короче ценники на Шира Жилье начинается от 1000 Но мы снимали за 500 рублей Это в 15 минутах от самого озера. Чем ближе к озеру, тем ценник дороже. На рынке у иностранцев мы ничего не покупали, за исключением только огурчиков свежих. Потому что, вот я вам уже говорил про столовую Удача, ходите туда и питайтесь, там реально цены недорогие и вкусно кормят. Для сравнения быстренько скажу, вот э, в столовке Удача мантики 4 штуки, порция стоит 140 рублей. У тех, кто на рынке торгует 250. Булочка с посыпкой в столовке 25 рублей. На рынке 100- 150. Короче, сами делайте выводы. Не налетайте, самое главное, на первый попавшийся ценник. Ходите, смотрите. Короче, всем вам хорошего отдыха. Те, кто досмотрел эту серию видео до конца, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока! Да вот, кстати, вы видите, смотрите, грязь не совсем черная. А она стала немного голубая. Это вот тот разрыв, который я вам показывал в предыдущей серии, где мы заехали на халявку, там искупались, где заброшенная база. Вот там, в этом месте голубая грязь. Говорят, она хорошо, как для косметических целей. Ну, сейчас искупаемся в речке, смоем все это и посмотрим, насколько... Кстати, вот руки уже, у меня руки мягкие. От работы руки жесткие, а немножко в грязи побыли, и уже кожа становится мягкой. Наверное, действительно действует.